Всем привет, с вами Торнадо, и сегодня будем говорить брал, и до турнира осталось всего лишь 45 минут. Это 10:00 вот по в своем времени. Вот, открыто, обновлено, будем кушать кубки. Да, зачем я уже достиг? Это, блин, до меня уже достижение. На видео опять. Ну, на видео не умею. Так кто меня ну шили вблизи как раз передавай а музыка если вы спросите музыку не обращайте внимания он а тоже хорошо мяха но ну, я лучше мяч не перебил просто не перебил я бы на середину давай так я, я его при перебью как закрытая уже не бар зачем баррель брать он даун зачем серьезно баррель брать да ж... баррель не подходит аж да лучше, я знаю, добавили, вообще не подходит. Добавили не подходит. Ж... О, ну, Роза, наверное, перебьёт. Типа. Перебила. Перебила. Да, перебила. Фу, у меня так руки затряслись. не смог переправиться с ним не пер... я не перебил фанк фанк не перебил а теперь перебью давай давай давай один за один такие такого страшного перебивает например это уже ДАВАЙ! ДАВАЙ! давай! Это <плёг> лошарика надо убить. И это лошарик. Он же это шарик. Сижу, та а я в студии накажусь, раз говорю. А вот бук не мой. Не, вот почему не виснет. Смотри, а как у меня. А, кубки не возьми, наверное, знаю, ничего страшного. Мне надо класть. на нож машину вижу. А просто так. не гратишь. Если бы кубки давали, я бы сейчас уже минус чем-то заработала, а потом вернулась уже. Это и больше. Вот у меня с ней будут проблемы, наверное. Так вот. Ты не справилась? Кто там был? Если там было, там не знаю, Сэнди, то штандишь легко. Не такая. Не так у нее. не так у нее там много хп. Я такой холок! И зачем? И тут уже я убил. Бля, сука, ну ты, сука, ну ты и пабель. Вс, активирует. Всё, опять выиграли за картин ласка как раз пойду так это видео будут по кускам раздельно поняли каждое видео по 10 минут Нет, раздельно тут ну, потому что приложение такое а Twitch студия не работает Я не зарягал пишет зарягушку на, на Twitch студии будем Почему? Да как-то это наши вор ворота. Барлейка, пожалуйста, забили! страшно бывает бывает такое ничего страшного хотя микрофон лучше взяла да? теперь не, прям не так шипить его не бросал и одного закатил данила данилам привет Ничего страшного. Я сразу все чати запулю, как я стремился. Так, оно сорок восемь два дня пробелится, еще. вс. До понедельника, да? От недо воскресенья. До понедельника 2 Давайте экстремальная поиграем. Кандидат не да, меня. Ой, а, у меня швебка не скучена было ладно уже нет на надо, надо зря потратить ты что думаешь нету только не надо брать танков таких не ламбургейни а Ну, все уже. Ну, ну сюда да да, из крысы да Кассандра, игровая патрура. Все, все звезды у меня. Я, я тут где-то 8 по-моему, звезд. Все эти 8 звезд просрую, мы проиграли моментально. Барусь сразу. Мы проиграли моментально. 8+. Да, мы проиграли моментально. Я не могу Нельзя. Да нельзя, да. Отдал. Все хорошо. Все, этот первый первая серия первый кусок закончен. Всем пока. С вами был Таранда. Первый кусок был закончен. Да, еще, кстати, семь очков осталось, все я. Я смогу большой ящик открыть. А теперь все, первая серия конец.